Но верить между делом Сложно делать, что сердцу не по себе Помнишь, в детстве мы хотели покорения небес Глядя в небо под гитару Мы мечтали, что сделаем лучший мир Наше место Мы счастливы были Так да, взлет карьеры До да вершины Нам не та высота Но кто едет кто доедет Кто летит Соответственно долетит Что сегодня Дело бы Завтра цель впереди